Понятно, что заявленная дальнобойность — чистая утопия, и сам проект выглядит несколько утопичным. Хотя, как уверяет господин Демурия, инженерную поддержку оказывает непосредственно Ульяновский автозавод. На самом деле проектов электрификации внедорожников у вас сейчас существует несколько. Например, электрогрузовик ev PRO на основе стандартного профи. Его 90-киловаттного аккумулятора должно хватать на 200-300 км.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 То есть уже через месяц после анонса. Процесс перезапуска оказался непростым. Часть производственного оборудования успели демонтировать, а некоторые поставщики, сделав необходимый запас, остановили выпуск целого ряда комплектующих. По информации телеканала АвтоПлюс, ZMZ отдает моторы клиентам по цене около 250 тысяч рублей. И это за 5-литровую алюминиевую восьмерку. Понятно, что дешевле ничего просто не купить. Кстати, в последние годы расходы на производство мотора превышали доходы от продаж, о чем Солер говорил совершенно открыто. Но после введения западных санкций ситуация, видимо, изменилась.